Часть книг купить через интернет можно! Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже!» А также «Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней!» И попытаться ответить на очень непростой вопрос. А именно! Что будет, если хрустеть шеи? Либо иными словами, что будет, если щелкать шеи? И однозначного ответа на этот вопрос — нет! Когда вам говорят, что хруст шеи означает, что теперь шейные позвонки стоят у вас правильно? лукают Я бы сказал, когда у вас хрустит шея, либо щелкает шея, то у вас изменилось положение шейных позвонков. Вы ощущаете разницу? И если вы специалист высокого класса по мануальной терапии шеи, то с наибольшей вероятностью — хруст шеи означает, что позвонки у вас теперь стоят лучше. Но далеко не всегда. А вот если вы любитель по мануальной терапии шеи — то здесь возможны варианты. Если ваш ангел-хранитель рядом с вами — то правильный ответ на вопрос «Что будет, если хрустит шея?» Ну, у вас улучшится состояние, устранится гипоксия мозга. Мозг получит больше крови, и ощущение вот гипоксии как раз приводит к тому, что человек хрустит шеей. Если же ваш ангел-хранитель оказался в отпуске, ну, нагружали его разными событиями, в том числе и хрустом шеи, то у вас есть возможность оказаться кандидатом на главную роль в продолжении фильма голова профессора Доуэля. Иными словами, перелом шейных позвонков приведет к параличу и из функционирующих органов у вас остается только один – голова. А вот если ваш ангел-хранитель был не просто в отпуске, а на несколько секунд отвлекся контролировать ваши действия, то правильный ответ на вопрос, что будет, если щелкать либо хрустеть шеи, вы производите вклинение продолговатого мозга в спинномозговой канал. Останавливается сердце и дыхание. И даже специалист, хирург высокого класса, находящийся рядом с Вами, не сможет Вам помочь. Иными словами, все закончится достаточно печально. Поэтому я бы советовал любителям в области мануальной терапии шеи не шалить. Если же Вы уверенный в своем ангеле-хранителе, он у вас работает вместе с вами без отпуска, то правильный ответ на вопрос, что будет, пока вы хрустите шеи, вы будете лечить различные сопутствующие этому процессу заболевания. А именно, если у женщины регулярно появляется хруст шеи, иными словами, она пытается таким образом улучшить кровоснабжение мозга, то... От этого будет страдать ее мужчина. Иными словами, у такой женщины, как правило, присутствует предменструальный синдром, во время которого ее гипоталамус показывает, что он недополучает кислород и многие питательные вещества, но он не говорит женщине какие именно. Именно поэтому у женщины изменяется вкус, ей хочется то сладкого, ей хочется. Чего угодно! Вот тут она ищет методом научного тыка. Чего не хватает ее мозгу. Соответственно меняется ее поведение. И страдает ближайшее отдаленное окружение. Вопрос от степени дефицита питательных веществ. Которую в этом случае получает мозг женщины. Страдает мужчина. Страдают дети. Родители. Сослуживцы. Страдает персонал в отпуске. До тех пор пока мозг женщины не получит все что нужно. Либо не начнутся месячные. Когда изменение гормонального фона теперь питательные вещества от органов малого таза даст возможность ими питаться и мозгу. Страдает от хруста в шее женщина, если хрустит шею у мужчины. Как правило, нарушенное кровоснабжение органов, скажем так, выше шеи приводит к тому, что у мужчины ускоряется выпадение волос на голове часть мужчин к этому относится спокойно, часть для части мужчин это создает психологическую проблему для них лично, у мужчин изменяется поведение и здесь уже идет ответная реакция на женский ПМС. Если женский ПМС чаще всего это, ну как минимум, вернее как максимум это полцикла, то облысение у мужчин создает психологическую проблему на более длительный срок. Также Среди сопутствующих заболеваний я бы сказал наличие вегетососудистой дистонии. Которую некоторые не считают диагнозом. Потому как она многолика. Нет устойчивой клинической картины. Но есть характерные признаки. Когда мозг человека получает меньшее количество кислорода, воды и питательных веществ кровью. Он имеет право реагировать на эту ситуацию адекватным изменением уровня активности. И если вам хочется иметь высокую работоспособность, и вы не думаете, как накормить свой мозг правильно, то у вас раньше появляется усталость, которая может переходить в синдром хронической усталости. Вы даже можете попасть в депрессию. Все зависит от того, насколько вы понимаете правильное питание вашего мозга. А если вы эту ситуацию будете пытаться решить стимуляторами, то легко перейти из кабинета психолога в кабинет психиатра. Потому что депрессия усугубляется. И гениальный рецепт был дан в этом случае. Вернее для этого случая в фильме «Человек с бульвара Капуцинов. Что будет, если хрустеть шею и у вас есть ВСД? Там была гениальная фраза. Если женщина хочет, нужно дать. Иначе она возьмет сама. Она вас поставит на колени. Причем автомобилисты они в этом вопросе более правильно себя ведут. Иными словами, если автомобиль заправлен двумя литрами топлива, то они больше чем на 2 литра требовать от автомобиля езды не имеют права. К сожалению, когда у человека хрустит шея, либо щелкает шея, там ведут себя по-иному и пытаются заставить мозг работать также по-иному. Результаты могут быть совершенно разные и абсолютно предсказуемые. Поэтому ну, частично что делать, если у вас хрустит шея, я уже рассказал в одном из видео. Поищите на моем канале видео, что будет, если хрустят пальцы рук, хрустят пальцы ног. Конечно же, суставы недополучают питание и в них развивается артроз. В Шейном отделе может развиваться свой процесс под названием остеохондроз позвоночника. Могут образовываться грыжи, если Межпозвоночные диски недополучают длительное время свое питание. Ну и нарушается кровоснабжение мозга со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что делать если у вас хрустит шея? Это будет одно из следующих видео на моем канале. Где расскажу как правильно использовать продукцию компании LR. Питьевые гели на основе алоэ. С разными компонентами. Которые в разных случаях при наличии хруста в шее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 А я подумаю, какое еще видео на тему здоровья написать и опубликовать в следующем на своем канале. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко.